Всем привет! Вас приветствует ведущий канала Изи Трейдинг Асетро Григорий. Будет интересно. Сейчас мы посмотрим с вами на такой инструмент как Алроса. Вот я его открыл, значит вокруг него идет интересная такая суетливая, как это сказать правильно, Ажиотаж, суетливый ажиотаж, онлайн семинар, на котором мы с вами будем играть в игру «Денежный поток 202». Для того, чтобы каждый смог осознать свою финансовую грамотность и свою финансовую стратегию. Из нашего занятия вы узнаете очень много интересного и, в частности, как организовывать свой финансовый бюджет, бюджет своей семьи. Ну и, естественно, вопрос, как стать богатым, будет решен по окончанию вебинара. Стоимость совсем маленькая 100 рублей, ну и плюс для участников, любого участника, консультация бесплатная в подарок одна идет вокруг этого инструмента вроде бы как <coughs> вот этот вот опуск это положим это волна А, б и С да в нисходящем движении закончилась ли здесь С <coughs> вот с графической точки зрения да, вроде как она закончилась вроде как мы делаем некие дивергентные бары и вроде как мы движемся вверх да однако мы с вами сейчас откроем отчетность алросы она уже переведена в smart lab для удобства пользователей на то что в 2019 году добыча алмазов увеличилась да а вот продажа алмазов уменьшилась это означает, что, это означает, что количество товарных запасов вырастет грандиозно. А товарные запасы, друзья мои, это не наличность, это не чистая прибыль, это не оборотные активы. Таким образом, товарные запасы попадают в пассив. И вот, исходя из этих фундаментальных предубеждений, да, вот здесь вот бы я бы не стал Алросу брать в длинную позицию, здесь надо ориентироваться по рынку и предпочтительнее я бы здесь брал короткие позиции, потому что если мы смотрим с вами на неделю, вот здесь вот образовалась дивергенция, вполне возможно, что она все-таки ложная, что вот здесь вот будет еще разворот вниз. И поход в далекие-далекие края, туда, где Алроса будет чувствовать себя адекватно своей финансовой политике.